здравствуйте да вы правильно догадались что сегодня речь пойдет о лопате не о том как ее сделать а как ее отремонтировать мы видим что это снеговая лопата В свое время была она исправна вот здесь уже мы видим дырки появились прохуделась железка которая была оковка здесь ободочка сломалась или можно сказать стерлась и теперь необходимо нам эту лопату просто привести в хорошее состояние. Для этого необходимо просто-напросто здесь сделать какое-то приспособление, чтобы этот пластик не стирался. Для этого необходимо прежде всего вот такие две пластиночки. Я это повторно уже их делаю это на другую лопату. Вот такая пластиночка. Вот она. Вот так смотрится. Изгиба одна. Уже отверстия симметрично друг к другу я просверлил. Вот. И это вторая. Это металл тоники у меня. Я взял не толстый, где-то 1,2 мм. Вот такая толщина металла. Это будет на нижней подошве данной лопаты. Теперь мы что присыпаем? Теперь мы присыпаем. Это берем пластинку толстенькую, которая утолщенная идет. Она будет ложиться снизу. Вторая будет сверху. Так как у меня руки заняты, я сейчас их закреплю аккуратненько на болтике. Болтики закрепляю обыкновенные с барашком, вот такие четверочка. И я их сейчас у двух местах закреплю на этот болтик. А потом будем на заклепке производить. Итак, сейчас мы приступаем закручивать на барашк. Итак, приступаем. Вот так мы скрутили эти места, где просверлили отверстие на болтик. В двух местах там и тут соединили. Вот так выглядит вот это устройство такое вот сейчас лучше показать вот так выглядит это устройство как мы видим вот она форма и теперь это устройство мы просто одеваем на лопату одеваем на лопату одеваем ее все одели теперь когда мы вот так одели берем обыкновенный дрель и по этим двум смежным отверстиям которые есть двух металлических пластин, просверлим и в эти отверстия. Раз, и просверлили здесь. Здесь и везде мы по периметру, где нам необходимо произвести заклепки. Там везде просверлим Просверлим все насквозь. Просверлили. Теперь берем, чтобы это все не сбилось в двух крайних местах, это просверлили. Берем обыкновенный вот гвоздик. И вставляем в эти отверстия, чтобы остальные отверстия у нас не сбились. Вставили их в одно. И так же само тут крайне просверлили, тоже вставляем. Вставили. Вот так она выглядит сбоку у нас. Гвоздики прошли насквозь двух отверстий. Теперь необходимо остальные отверстия просверлить в лопате. Теперь они никуда не сместятся и будут ровно просверлены. Просверлили. Теперь берем заклепочку обыкновенную. Вот заклепка. Это у меня 4 на 12. 4 на 12 заклепочка Вставляем это отверстие Вот как мы видим Данные заклепочки все своих отверстиях стоят Кроме крайней крайне я еще пока сюда не ставлю Эти места где стоят болтики в последнюю очередь будем ставить заклепки и затягивать Вот берем заклепочник И затягиваем Щелк Все Гвоздь оторвался вот оторвалась заклепка притянута. Теперь глянем, как она притянута. Мы видим, что кончик плохо еще оторвался не в том месте на конце, поэтому здесь необходимо еще будет пройти молотком. Молотком будем мы доплюскивать это все. Вот видим, как оно ровненько тут прилегает. Вот это место, где прижалось, снег сюда не попадет, это гарантия. И потому что это не первая лопата у меня. И вот так вот оно будет выглядеть все. Итак, я продолжаю все заклепки сейчас заклепывать. Итак, все заклепки поставили на место. Расклепали. Расклепали молоточком. Все эти концы расплющили более. Так плоско, чтобы они не царапали поверхность плитки или основания другого там асфальта или бетонного. Расплескали. Вот как оно выглядит здесь. Вот видим как оно выглядит в профиль. Все тут ровненько. Без всяких зазоров. Все ровно. Расклепано плотно, снег никуда не зайдет. И в таком состоянии лопата прослужит нам еще много, в зависимости, сколько мы будем чистить по бетонной или другой твердой поверхности. По снежной поверхности оно надолго, хватит. а по твердой поверхности, если будем работать, конечно, поменьше. Но я думаю, на один сезон все равно достаточно будет. Вот так оно, все это. На улицу мы вышли, я теперь испробую, как оно у нас работает, как счищает снег. Конечно, тут у меня уже чисто. Утром я почистил, отнем а сейчас около нуля на улице. Все это потаяло маленечко. Ну, на стороне мы все равно попробуем. Вот, берем здесь, с стороны, и чистим. Вот, как видим, хорошо чистит. Вот, раз. Нож свою работу делает. Он будет лединки, этот нож будет и лединки срезать, и будет долго служить нас в лопатах, потому что пластик не будет так изнашиваться.